говорите, что 20 лет они да, были в России, значит, ты стал быть в Казани наверное, как впервые. А, конечно, да. Очень приятно посетить опять Россию после многих-многих лет. А слышали о Казанском федеральном раньше? А, нет, не слышал, надо сказать. Ну, немножко слышал, но, не, но детали я не особо не знал. Я, я, я знал больше, когда уже приехал здесь. Мне рассказали, что было много разных институтов, которые были собраны в одну большой университет, который назвали федеральным университетом. Мне очень приятно увидеть, что это очень развитая университет и многими студентами видно большой интерес со стороны молодежи. Мне это очень приятно увидеть. Значит, первое впечатление уже успел сформироваться за этим? Первое впечатление, да. А что касается конференции, какие впечатления оставила конференция? Очень приятно видеть, что со, всего, со всей России приехало много-много известных ученых, и качество докладов очень высокое, и я считаю, что это очень важно. Такие междисциплинные сборы, где можно услышать много разных презентаций на разную тематику и создать мнение по современным продвигам науки ли научные контакты, может быть, для продвижения э, своих... а, Да, я здесь познакомился с людьми, которых я хорошо знал по их статьям. И здесь была как раз возможность э, познакомиться с близко и поговорить по математике. я уверен, что у нас будет э, следующие встречи и это приведет к, к следующим развитиям. Как я понимаю, за наукой в России вы больше наблюдаете со стороны. И вот интересен ваш взгляд именно со стороны и различия науки. Ну, у меня есть сотрудничество последние 4-5 лет с Петербургским университетом государственным. И мы подавали на, в этом году на мегагрант мы на вторую стадию, к сожалению, не прошло, но в следующем году будем стараться опять. Впечатление очень важно, как извне, мне видно, что очень важно привлекать молодежь к науке. То есть я вижу, что есть какая то вот последние годы, было меньше молодежи было привлечено к науке, и поэтому много центров научно-исследовательских персоналов. Персонаж. В основном люди выше 50 лет, то есть есть большая габ, нет молодежи, которая бы занималась наукой. Это очень важно привычного поколения, чтобы опять то, что именно молодое поколение может развить следующую часть науки. Я вас молодым ученым, Могло бы вас привлечь в России? Какие программы могли бы сделать работу в научной сфере здесь, в России, более привлекательной? Я считаю, что основной потенциал в России – это хорошее образование молодежи. К сожалению, молодежь не шла в науку последний год, насколько я понимаю. И я думаю, это частично может даже вот кризис последних лет может помочь тому, что молодежь, что больше к науке, чем, чем в компании, например, когда-то больше платили. Поэтому это как-то не очень приятно, но может это помочь науке.